Следующая тема ⁇ это сила рода. Это очень интересная тематика, вообще образовался этот семинар, эта тема, эта книга. называется ⁇ Уже по необходимости ⁇ потому что, в общем изначально такой мысли нет. Но работая по поставленной задаче, по расширению сознания людей, давайте идти. Икро... спасибо, а тут у нас будет сквозняк, и вас продлит. Подождут, Работая по поставленной задаче, мы столкнулись с тем, что есть некие проблемы у человека, которые он не может решить одним лишь разумом То есть эти проблемы имеют настолько глубинный характер, настолько глубинную природу, что разбираться с ним нужно немножко иным способом. То есть одной воли здесь недостаточно сказав, сказать себе и провести определенную технику, что я изменяю события, какие-то качества в моей жизни. Эти качества были построены не тобой, а значит, изменять их можно только лишь найдя первый источник откуда что взялось. И возникло направление, специальное направление по изучению своих родовых корней. Надо сказать, что те мои ученики, которые увлеклись, сильно увлеклись этой темой, достигли колоссальных результатов. Мало того, что они во многом исправили некоторые глубинные проблемы в своей жизни, которые даже из числа тех, которые тянулись из поколения в поколение, но и расширили свое, свое сознание до такой степени, что по сути, научились этой силой, силой природы, своей силой рода пользоваться точно так же, как они научились пользоваться своей энергетикой. Поэтому это направление вышло в отдельную ветку, которую я вам сегодня, собственно говоря, и представляю. Можем изменить страну проживания. Да? Мы можем жениться, выходить замуж, разводиться тоже достаточно бесконечное количество раз. Мы можем изменить даже веру свою, тоже можно, в принципе человеку дано свободная воля. Но есть одна вещь, которую мы изменить не можем, это наша профессия. Ну всю ее себе не перельешь, правильно? даже если перельешь это на самом деле мало что изменит, почему? Потому что есть некоторые информационные качества, заложенные в человеке, которые присутствуют в нем генетически, и они уже вложены в него в момент внутриутробного развития. И эти качества генетические уже потом никаким ластиком не сотрешь. А коли так, надо научиться во-первых ими пользоваться, обесточивать ветки, которые тебе однозначно приносят вред, и активировать ветки, которые тебе однозначно приносят пользу. Хочу вам сказать, что такая тема как проблемы рода, она появилась на самом деле не так давно, то есть буквально тысячу-другую лет назад. До этого такой проблемы в принципе не стояла. Объясню почему. Дело в том, что система, в которой мы существуем, существует наша реальность, существует наш разум, она построена очень грамотно, она построена очень гармонично. И в этой системе жесткие правила о том, как все должно развиваться, как должна развиваться цивилизация, как все должно происходить. А поскольку цивилизацию в большинстве своем случае творят люди, соответственно, и в них, в их сознание вложены некие алгоритмы, которые позволяют им быть стабильными в этом мире. И первый алгоритм, который вкладывается в него, это род. При этом при всем человек получает свою кастовую принадлежность получает свою первоначальную силу и уровень прав, с которым он приходит в этот мир, уже в момент рождения. Рождаясь, во-первых, в какой-то определенной семье, а каждая семья принадлежит какой-то кастовой прослойке, правильно, какой-то социальной прослойке. Можно родиться в семье алкоголиков, можно родиться в семье очень богатых, значимых, очень умных и ученых людей. От чего это зависит? От чего зависит такое попадание? Случайность это... А, Такое вот, я хочу вам сказать, что раньше это было не случайно, а сейчас это уже абсолютнейший, абсолютнейший такой, знаете, генератор случайных чисел, что, вот, что называется, что выйдет. А, почему? Потому что раньше по алгоритмизации да, человек не мог, например, человек очень высокого изначально кастового уровня, душа да, кастового уровня высокого, не могла родиться в касте ниже себя ну просто не могла, если человек в предыдущей реинкарнации был правителем, умер правителем и в момент смерти сохранил за собой эти права, он не мог родиться в семье земледельцев, потому что такое попадание это нарушение всех основ и правил. в семье правителя мог только родиться потенциальный правитель, в семье священнослужителей служителей мог только родиться только священнослужитель, в семье купцов мог родиться потенциальный купец и так далее. Но как только Система начинает сбоить, она начинает сбоить по всем уровням. Сбой системы начинается, когда меняется сама программа, основополагающие фундаментальные истины. Как, например, смена религий, как, например, да, перераспределение власти между религиями. Две тысячи лет назад как раз случилось то, что заставило эту систему работать по-другому. Старые боги были попраны. Да, новые боги вошли в их, на их место. Тысячи лет было, э, они делили полномочия, делили свои права, делили сферы влияния. И в результате через тысячу лет жестко и конкретно стабилизировались некие э, структуры под названием религии. А именно четыре основополагающих религии сейчас правят в нашем мире. Это христианство, иудаизм, мусульманство и буддизм. Они поделили между собой сферы влияния. Это основные эгрегориальные структуры, которые, собственно говоря, и творят основополагающую реальность. Вот до этого момента да, реинкарнация человека в семье, она была заранее понятна. То есть Будда мог реинкарнировать только лишь в семье правителей, да, представитель царской фамилии мог реинкарнировать только в царской фамилии и так далее. И так далее. Но с того момента, как все это изменилось, как изменились информационные структуры, которые регулировали этот вопрос, начались вот такие попадания. Почему? Потому что очень долго эти религиозные структуры боролись за власть, а борьба за власть это всегда смерть людей, и всегда море крови, и всегда нарушение правильных алгоритмов их жизни, то есть это всегда больше хаос, больше, большее количество случайных событий. Понятно, объясняю. Соответственно, этот процесс он не прекращался с момента возникновения христианства и мусульманства ни ну, на минуту. Если мы с вами посмотрим всю нашу историю в пролонгированном виде, да, то были хоть одна сотня лет без войн на религиозной почве. Ничего похожего, все это продолжается до сегодняшнего момента. Поэтому на сегодняшний момент мы с вами сталкиваемся с таким парадоксом, что человек может появиться в семье, которая, мягко говоря, ему не по статусу. И такое случается все чаще, чаще, чаще. То есть фактически эта аномалия стала уже правилом. То есть элемент хаоса в реинкарнации присутствует всегда. И по всей вероятности, пока четыре религии существуют и борются за власть, Пока они не объединятся в единую религиозную структуру, а это неизбежно, забегая вперед, скажу вам, только будет не завтра, а лет через 500, пока это все устаканится, пока выработаются нормальные алгоритмы взаимодействия этой единой религиозной системы, пока не прекратятся войны на эту тему, никогда нельзя гарантировать, что твой реинкарнационный статус... Обязательно будет соответствовать в следующий раз в этой жизни, в следующей жизни и в жизни ваших детей именно тому, так, тому там, в семье, той роду, которого он достоин. Что такое достойный род? А, о кастовости я уже упомянула в нашей вводной лекции. Давайте поговорим об этом еще раз подробно. От чего зависит каста, в которой принадлежит человек? Первое это от семьи, в которой он родился. Второе, это от его опыта, который он собрал за все свои многие воплощения. Именно опыт, как законченная форма существования человека, фиксирует его в определенной касте. То есть количество опыта определяет то, что в магии называется бытийная масса. Бытийная масса это количество информации, потенциальной информации, которая в любой момент может взять из окружающего пространства столько энергии, сколько ей надо. И вот этот вот лимит, предел этой бытийной массы, и определяет количество энергии, которое ты возьмешь. А количество энергии ⁇ это сфера твоего влияния на окружающий мир. Это понятно? Понятно, объясняю? Да? Таким образом, человек с очень высокой бытийной массой правителя, он может своим сознанием покрыть пространство государства. Да? Человек с низкой бытийной массой земледельца может покроить только свой двор. И то. Не всегда. Да? Уровень влияния. Таким образом человек рождается с определенной наработанной бытийной массой. Если он попадает в правильную семью, то все алгоритмы, которые необходимо привить ему в социальном мире, ложатся, что называется, на него, как описано, вот как по маслу. Но очень часто бывает так, что в семье очень продвинутых людей вдруг приходит ребенок по дураку раку. Да, и думаешь, вот осины не родятся апельсины. Ну, вот смотришь на него и думаешь, да, природа на детях отдохнула, а на этом индивиде так вообще не и напротив, в семье алкоголиков вдруг рождается какой-нибудь гей совершеннейший, да, и все думают, ну вот, ну вот, вот боженька дает, да, чуды, дела твои, Господи. Это все к чему? Это все последствия этих самых сбоев. Поэтому попадание в свой род, оно, конечно, во многом предопределяет твою дальнейшую деятельность. И да, можно, конечно, бесконечно говорить, что это некая кармическая предопределенность, что это мол, у тебя такие испытания, через которые тебе надо пройти. Да? С одной стороны, конечно, да, в плане успокоения это, может быть, конечно, не подойдет на какое-то время, вот, но мы предпочитаем смотреть на ситуацию, так как она есть, да? не придавать себе прежде всего завышенной значимости. Если ты родился в семье алкоголиков, ты не знаешь, что Боженька тебя вот такого вот милого, прекрасного, персонально испытывает. Я вас уверяю, он вообще людей не видит. вот эта структура, которую мы называем Богом, она человека как индивидуума не видит в принципе. Она видит эгрегоры, то есть информационные структуры, объединяющих людей по какому-то определенному принципу. Ну и сами это подумайте, у нас 9 миллиардов. 9 миллиардов на этой планете. Как можно разглядеть каждого? Каждого не разглядишь. Значит нужен некий э, алгоритм, по которому система будет отслеживать людей не как индивидуальности, а по совокупности. По совокупности и каких-то определенных качеств. Именно поэтому был, была определено такое понятие, как каскерность. Потому что одна система контроля держит одну косту, например, земледельца и спускает им вниз алгоритмы, как им надо жить для того, чтобы правильно выполнять свою функцию. Вторая система контроля спускает свои алгоритмы влияния на купцов и говорит, как им нужно жить, чтобы правильно развивать новые алгоритмы, коммуникации, умение договариваться между людьми, да, умение из ничего делать что-то например, деньги и так далее. А третья система контроля влияет конкретно на касту воинов. Причем я хочу сразу прокомментировать, что воины это не солдаты, под воинами воспринимаются совсем другие люди. Воины это те, которые защищают нижележащие, То есть это чиновники всех уровней да, в нашем социальном слое. Это люди, которые занимаются образованием, обучением, да, то есть занимаются защитой своих. Вот, например, хозяин семьи, он по сути, он воин, потому что он защищает своих. Правы они неправы, да, 20 раз неправы, потом разберемся. Своих надо защищать. Вот это самый главный постулат человека воина. Каста правителей, на них спускаются совсем другие алгоритмы. Как управлять всеми нижележащими для того, чтобы цивилизация развивалась по намеченному алгоритму. То есть у этой нашей реальности есть своя задача что-то достичь, развиться в каком-то определенном направлении и, конечно, никакие нюансы на самотек, на самодеятельность этот процесс оставлять нельзя, ни в коем случае. Вот эти вот совокупные алгоритмы управления и контроля называются система, полностью система, просто система в нашей традиции. Да? А религиозные структуры рассказывают о ней как о божьем промысле, как о божьем творении, да? и э, все такое прочее. Знаете, я э, вообще на нашей границе стараюсь религиозности до, до какого-то момента не касаться, но иногда бывает это просто крайне неизбежно. Да? Почему? Потому что э, мы все-таки говорим о вещах прагматических. Если мы вдруг на одну какое-то мгновение сползем на религиозную э, точку зрения, то у нас э, науки не получится. Ну, а магия это прежде всего наука. Наука изучаемая, этот мир. Вот, поэтому, скажем так, подовозрачного отношения к ним от меня не ждите. Хорошо. Вот. Но вашей религиозности я касаться не буду, поскольку это ваше сугубо личное дело. И решать вопрос вы будете тоже самостоятельно. Я же вам рассказываю просто о том, каким образом простроена эта система. Почему? Потому что такой взгляд, во-первых, позволяет ее лучше понять. Раз. Во-вторых, позволяет вам получить право управлять ею. Потому что если вы будете ее бояться, вы не, будете ей, не сможете ее управлять. А если вы перестанете ее бояться, она станет вполне доступна не только вашему пониманию, но и управлению. Таким образом система видит лишь эгрегориальные структуры. Эгрегор это совокупность разумов, людей, объединенных общей идеей всего души. Эгрегор нужен прежде всего для управления ими, чтобы они, люди, включенные в его его контроль. Во-первых, выжили, во-вторых, выполняли свою функцию согласно ожиданиям. Это очень важно, согласно ожиданиям. Когда мы говорим о роде, мы говорим о нем, как о точно такой же эгрегориальной структуре. Просто к сегодняшнему моменту при нашей сегодняшней эгрегориальной иерархии она занимает самое нижнее место. Хотя когда-то очень давно роды и семьи ходили напрямую под богами, то есть под информационными структурами. Систему управления и контроля они получали напрямую от них, минуя религии, минуя государство, минуя остальные структуры, которые здесь управляют нашей реальностью. Но с того момента, как, религиозность, как религиозные эгрегоры заняли свои лидирующие позиции в этом мире, они постарались такую достаточно неуничтожимую фактически систему, как род. Если невозможно ее уничтожить, значит, ее надо максимально обесточить. Соответственно, иерархически она была смещена в более нижний слой. Таким образом, иерархия эгрегоров для нас представляет сейчас следующий срез. Внизу находится род и семья. Управляем, управляема эта структура, кем только не управляема. Но прежде всего, это эгрегоры стихий, то есть возникающие время от времени. Это эгрегоры моды, любого уровня моды, да? это эгрегоры э, компаний, фирм, в которых вы работаете, то есть это эгрегоры, которые имеют непролонгированный э, срок жизни. То есть они либо возникают на какой-то короткий кусочек времени, но всегда не превышающие количество э, время жизни того, кто этот эгрегор сопил. То есть если создается фирма, да, то время жизни основателя. А вот если это, что называется, передается по наследству, то это уже называется династия, да, и она переходит на более высокий иерархический уровень. Прежде всего, потому что по времени он более пролонгирован. Это профессиональные институты. И здесь существует такое понятие, как профессиональные касты, которые определяют, организуют людей именно по профессиональному признаку. Каста ученых, каста работников, да, каста военных, касту именно по профессиональному признаку, каких угодно. Они всегда будут главенствовать. Почему? Потому что информационно они всегда более богаты, чем просто организации, созданные для какой-то конкретной цели, для зарабатывания денег. Это функция. Когда функция выполняется, и Грегор распадается. Когда он заканчивает свою деятельность, Грегор, то есть у него как таймер стоит определенный, да, выполнил функцию, все, выключился. Дальше, профессиональные институты не пропадают во времени. Почему? Потому что они занимаются тем, что копят информацию. Кобят информацию прежде всего, как создавать и управлять нижележащими, то есть вот этими вот фермами. И мы с вами знаем, что, например, у клана военных может быть огромнейшее количество структур подведомственных им. Да? У клана инженеров, например, тоже может быть огромное количество структур подведомственных им. И они не заканчиваются во времени. То есть они всегда будут существовать, пока существует хоть один инженер или существует такая наука. Когда существует хоть один военный и существует такая наука. Над ними стоят государственные институты институты, государственные и социальные. Это некие системы, которые в нашем мире представляются как министерство, ведомство, да, то есть те, которые спускают в них правила порядка, а именно какие должны существовать профессиональные институты в этом мире. Вот, например, наша система говорит о том, что у нас ученые есть, а магов у нас нет. Соответственно, профессиональный институт магов он вот здесь вот находиться не будет. Почему? У него здесь иерархически не предопределено место, ниша для него не обозначена. Вот эти ребята обозначивают нишу. Кто из профессионалов должен существовать? Если государственные институты говорят о том, что сейчас даешь все в биологию и проведет по этому поводу правильную пропаганду, то все школьники подбегут на биофаке. А когда государство кричало, что стране нужны инженера, все бежали в инженерах и так далее. То есть вопрос направления. Они задают направление движения развития. Опять же, денежные средства, которые спускаются отсюда, точно так же перераспределяются согласно приоритетам. Таким образом, институты социальные и государственные влияют на то, каким образом будут развиваться ниже ближайшие. При этом сами институты социальные и государственные существуют не сами по себе, а только потому, что существует государство, как некая система, у которой есть свои законы, своя политика и главное свое направление развития. Если государство, например, считает, что мы аграрная страна, значит, соответственно, чего мы будем развивать? Земледелие, машиностроение, связанное с колхозами, совхозами и все, все такое прочее. Если страна, например, ресурсодобывающая, как наша, то, соответственно, она будет больше упор вкладывать да, на развитие недр и на экономику, которая позволит этими недрами правильно распоряжаться. То есть все зависит от ресурсов. Поэтому государство спускает определенные правила вниз, как мы будем развиваться, в каком направлении. Но государство тоже существует не само по себе. Как ни странно, над ним сидит та самая религия. И религия спускает уже более глобальный принцип, очень интересный принцип. Правило, по которому будет распределяться ресурс в государстве. Подчеркиваю, правило. Вот есть государства, например, которые считают, что если человек богат, то он молодец. Ему надо в этом деле всячески помогать, ему мешает. А есть государства, которые считают, что если человек богат, значит точно вор. Ну шо, что ж, они не доказали, это сегодня не доказали, завтра докажут. Но однозначно вор, потому что трудом праведным не наживешь в палат каменных. Да? Народная мудрость наша. Таким образом, доминирующая религия, она говорит о том, кто имеет право на ресурс а кто не имеет именно религия вот например такое, такая замечательная религия как мусульманство у них есть шесть правил ислама очень мощные да? одно из которых гласит что если человек богат или беден это все по воле аллаха а человек на самом деле здесь никакого влияния не имеет на этот процесс то есть если это только Аллах распорядился, быть ему богатым или быть бедным. А поскольку второе правило, это человек-тварь по сравнению с Аллахом, отсюда правильно истекает третье правило, логично, да? что человек должен, обычный человек, уважать, знать и преклоняться перед властью. Опять же, почему? Потому что это все по воле Аллаха. Соответственно, Америка, да, страна в основном протестантско-католическая, Хотя она позиционирует себя как мультикультурная, мультирелигиозная. И тем не менее она говорит, что бог всех любит одинаково, и богатых, и бедных. Поэтому человек, что называется здесь, волен сам, сам с усам. Вылез в богатые, молодец, мы будем всячески тебя поддерживать, бог не против чтобы были богатые, и совершенно не против, чтобы были бедные, потому что на его любовь это совершенно никак не влияет. У нас история совершенно обратная. Бог любит кого? Страдающих, Страдающих. человек должен настрадаться. Соответственно, если человек не настрадался, то он кто? Вор. Ну Без вариантов. Вор, конечно. Почему именно такая государственная политика, и не только государственная политика, но еще и общественное мнение. Это вообще страшный зверь. Да? То есть человек может быть кристально честным, но если он богат, это значит совершенно однозначно, что-то украл. не знаю, А так украл, конечно, без вариантов. Таким образом, религия, она это делает негласно. То есть она же не приходит там, наш этот Кирилл Путин и говорит, слушай, меня внимательно. Нет, конечно, это как бы фоном идет, да, это в культуре лежит, это те самые негласные правила, которые по сути никто не оспаривает. Но всем они настолько очевидны, что ну что их оспаривать и так далее. Таким образом, религия распределяет самый основной принцип, кто должен быть богатым, кто должен быть бедным, что он за это должен заплатить, что он за это должен получить и так далее. В все это негласно. Да? Хотя достаточно почитать основные каноны религиозных систем, по которым они работают. Библию, Коран и так далее. А вот над религией уже стоят те самые информационные структуры, которые называются боги. И каждый бог, он свою религию создает. Так или иначе. Да? И вот правила. Формирование эгрегориальной среды. У одного Бога желательно должно быть много религий, ну, много культов, да, не один. У религии должно быть много государств, не одно, как минимум три. Принцип трех здесь обязательно должен работать. У государства должно быть много институтов и социальных, и профессиональных. У каждого социального института должно быть много профессий, которые он курирует, у профессий должно быть много фирм через которые, и структур, через которые она проявляет, а те, в свою очередь, должны иметь влияние на большое количество родов и семей. Соответственно, Но здесь же есть правило, да, правило которое знакомо нам из школы. Васал моего вассала, не мой васал. Государство не может напрямую управлять родом и семьей. Он может управлять только опосредованно через ниж все нижележащие структуры. Профессиональные институты не могут напрямую влиять народ и семью. Они могут влиять это через стихийные формирующие эгрегоры, например, через эгрегор твоей компании, в которой ты работаешь. Да? Или просто эгрегор моды, например. Да? Вот, например, в Европе сейчас там могучая толерантность, да? они там страшно толерантны ко всем, кому, -то, кому только возможно быть толерантным. И поэтому мне считается совершенно незазорным, что белая девочка уходит замуж за да, черного мальчика. С одной стороны, они, там, конечно, в инфаркт падают, но тихо-тихо, так, чтобы никто не видел этого самого инфаркта, потому что вообще они должны делать лицо говорят, мы страшно толерантным, потому что за нетолерантность их просто, я не знаю, порвают, в тюрьму посадят вплоть до этого. Да. А, таким образом, а, вот это вот общественное мнение, толерантность, стихийный, по сути, эгрегор, который существует поэтому очень короткий период времени. Потому что эти штуки, они меняются, как правило, на диаметрально противоположные очень-очень быстро. Даже маятник когда мотается, будрое ездило. Они будут влиять на совсем, другую, совсем на другое правило построения семей. Но сегодня это так. Таким образом, род и семья существует не по родовым правилам и формирует себя не по родовым правилам, а по традиции, сформировавшейся на этом отрезке времени. При этом отрезок времени этот может быть достаточно короток, но тем не менее от него зависит. Когда-то это было совсем не так. Роды и семьи находились напрямую под богами, получали инструкции, то есть правила, как должна быть создаваться семья, по каким правилам мужчина и женщина должны соединяться, по каким правилам жить, по каким правилам рожать детей, по каким правилам выдавать этих детей дальше. То есть как, как должна быть выполняться биологическая функция человека для того, чтобы не умалялась вся остальная. И мощь это великая, подчеркиваю, почему? потому что кровь не водится, ее пальцем не заткнешь, Ген. Он если есть, значит он есть. И вся эта система, она по сути занимается тем, что ограничивает влияние родовых сил в этом мире, то есть берет их под жесткий контроль. А что такое родовая сила? Это, по сути, единственное, как бы, да, что человеку доступно очевидно. То есть ты можешь не помнить своих предыдущих реинкарнаций, ты просто можешь почему-то понимать, да, что у тебя такая натура, которая, скажем так, ну, не совсем вписывается в твой социальный срез. Например, ты очень самолюбив да, или там, невероятно предприимчив. То есть, ну, вот какое вот качество личности, с которым ты родился, натура такая. Хотя ни папа, ни мама вроде бы такими качествами не обладали. Это реинкарнационные предпосылки. Но тем не менее кровь и род это та структура, в которой ты находишься, эгрегориальная структура. И если система будет тебя считывать, она тебя будет считывать не по твоим реинкарнационным возможностям, а именно по тому роду, которому ты принадлежишь. Упс, приехали. Если ты родился в семье определенной, то в этом энергоинформационном мире твой статус, записан по принципу семейственности, по принципу принадлежности к роду, а не принадлежности к, определенному, к определенной иерархии, согласно твоих, твоим реинкарнационным качествам. Именно поэтому я непонятно объяснила понятно. Именно поэтому род и семью надо взять под особо жесткий контроль Можно? Да. Извините, А вот сейчас нашли ген власти,. Он все равно проявит. Да, Совершенно все верно. Все Сейчас объясняю, почему. Очень своевременный вопрос. Представьте себе такую картину. Две клетки, мама и папы. Мама и у папы самый активный сперматозоид, самый сильный, сальный, мощный. Вот они соединились в единую клетку, которая называется зигота. Она еще только оплодотворена биологически. Она еще не оплодотворена информационно. Но в тот момент, когда зигота сформируется, туда должна войти некая информационная структура, которая сделает эту зиготу уже жизнеспособной. То есть понятно будет, что оттуда родится человек с разумом человека, да, а не с разумом овощи. Таким образом туда входит то, что называется душа, информационная структура, которая начала реинкарнировать в этом мире. В этот момент образовывается очень мощная воронка, энергетическая воронка. И эта, эта воронка она предопределяет вообще саму мощь разума этого самого человека. Далее, в течение 9 месяцев происходит, что называется, борьба прав. Какие права кого поборет. И вот реинкарнационная структура под названием душа начинает взаимоувязывать себя с генетической информацией которые дали ему папа и мама, сделая так, что проявит в себя самый сильный ген, самый устойчивый, самый жизнеспособный, перезаписывая генную структуру таким образом, каким надо ему, вот этому вот, вот этой душе. Да? Слово не люблю, но тем не менее другого, другого нет, информационная структура. Пришедшие из реинкарнации. И если у нее это получается, она начинает активировать определенные гены. Вот то, что ученые называют доминантные гены, рецессивные гены. Да, почему доминантный вот этот, а не тот? Почему по папе, а не по маме? Этим занимается как раз та самая информационная структура. И если она очень мощна, если у нее длинный период реинкарнации, она за 9 месяцев это дело сделать успевает. Вот. А иногда бывает не успевает. Но бывает так, третье, четвертое, пятое воплощение вообще ничего. Человек только начал свой реинкарнационный путь в этом мире. Поэтому, конечно, права его мизерны. Опять же, что такое права? Права человек обретает в течение жизни, накопив определенный опыт, подчеркиваю, это важно, с гарантированным результатом, который закрепился в нем до конца жизни. Если он это право свое отдает добровольно, в течение жизни, меняет на что-нибудь или просто дарит по доброте душевной, как у нас в христианстве положено, он этих прав лишается. А права это источник силы, по сути, предопределение, какие успехи будут у тебя в, этом, в этой жизни. Когда инвалид, герой-победитель, заходит в магазин и меняет свое право победителя на право взять мне очереди, он меняет его добровольно. Таким образом, он передает это право быть победителем просто на право посуществовать. А вот если человек уходит из этого мира, сохранив эти права, то есть не обменяв ни на что, то тогда это право сохраняется за ним и записывается в его информационную структуру как свершившийся факт, который у него никто никогда не отнимет. Знаете, вот у скандинавов моих любимых есть такое правило было, да, что человек... Воин обязательно должен умереть с оружием в руке, то есть вот такое правило, только в этом случае он попадет в Вальгалу, в скандинавский рай. Если он вдруг умирает без оружия в руке, то он попадает в хей, туда, куда попадают женщины, дети, старики, больные и прочие никчемные существа. Какой оккультный смысл и магический смысл был этого действия? Вальгала это некая информационная структура, куда собирались сознания самых успешных. Успешными, с точки зрения скандинавов считался тот доблестный воин, который не обменял свое право быть победителем на что-нибудь другое. И таким образом он составляет, что называется, духовную элиту. В славянской мифологии <coughs> воин, который попадал в Вирий, в славянский рай, имел право Досрочно выбрать себе тело, да, не ожидая, 300-400 лет надо было обязательно сидеть, там, очищаться, согласно традициям наших предков, 300-400 лет ожидать нового тела. так вот тот, кто умирал с оружием в руках, имел право выбрать себе право рождения и тело досрочно минули как бы этот факт. Ну, исторические свидетельства, на самом деле, мы можем это воспринимать как сказки, но если мы будем а, более глубоко изучать эту систему, увидите, что в этих сказках есть определенный смысл, да, и Я, есть вот, то же самое вправо, но... я не... расскажу чуть попозже, да, когда мы дойдем до потоков сил, я расскажу об этом чуть попозже. То, Давайте не последовательно не перескакивать Таким образом. Род и семья это информационная структура, которая, по сути, обеспечивает человека базисными правами. Базисными. То, что род успел накопить. А информация обо всех родичах, об их достижениях, она вся копится в роду, она никуда не уходит. Ровно как и об их проигрышах. И Если твой пращу, например, передал добровольно права на, на какой-то поток силы, права на, на какие-то достижения в этом мире, то не стоит удивляться, что у детей этих прав не будет. Внуки, например, героя победителя могут совершенно не быть героями-победителями. Все почему? Потому что род это самая последняя структура, которая, к сожалению, энергетически и информационно зависит от окружения, от окружения, которое, которое его формирует. Прежде всего это та самая мода, это те сам, то самое общественное мнение. Но тем не менее, если род правильно понимаем всеми его членами, если он правильно наполняется, правильно бережется эта сила, то эта структура начинает подниматься все выше, выше, выше и выше, поднимается над государствами и даже над религией и превращается в династию. Те династии, которые существуют сейчас в этом мире, и яркое тому свидетельство, это Соединенные Штаты Америки, у которых единственная страна, в которых Федеральный резервный фонд принадлежит семьям, а не государству. Деньги принадлежат семьям. То есть они поднялись над государством и своими ресурсами управляют такими силами как государство, как религия и так далее и так далее. Только потому, что они династия, они эти права в себе сохранили. Всем остальным приходится довольствоваться вот этим нижним уровнем. Яркий показатель того, что твой род находится в угнетенном, в ущербном состоянии, это отсутствие родовой памяти, хотя бы элементарно информационной, не говоря уже о сплошной информационной, то есть Свое генеалогическое древо, кто знает, хотя бы на три поколения вниз. Молодец. Ты даже не представляешь, насколько это редкий случай. Тоже редкий случай. Не говоря уже о том, что ниже. Да? Три поколения. Ну хотя бы хотя бы до дедушек, про дедушек. Ну хотя бы. Да? А вообще, как правило, сразу же после Октябрьской революции эти, эта информация стиралась. Стиралась очень плотно, особенно в семьях, которые действительно обладали родовым знанием. Чтобы вытащить это знание, я по себе скажу: да, мне пришлось перелопатить не только огромнейшее количество архивных данных, но и провести очень серьезную работу со своей подкорпой, потому что все эти данные, все эти, вся эта информация она обычно в династических семьях, как правило, и хранилась. Вот после выхода. Первой книги вот этой вот Силы Рода я получила огромнейшее количество на самом деле писем, хочу вам сказать. При этом при всем письма были отнюдь не все благодарственные, хотя я думала, конечно, что я вообще такое святое дело делаю. А гневные, шапкозакидательные письма я в основном получила от представителей как раз ревнейших семей, в том числе и моего, которые меня обвинили в том, что я раскрываю сакральную родовую информацию, которую простым смертным знать не положено. Я сначала так изумилась, потом, конечно, поняла, да, что при отсутствии других, скажем так, достижений, да, единственное, что остается хранить, так это вот эти вот тайны, даже если ты не можешь ими воспользоваться. А потом я посидела, подумала и поняла, что, может быть, я поступаю на самом деле правильно, в том числе и с точки зрения них. Даже если посмотреть результаты жизни этих сильно продвинутых, сильно древних но очень несчастны к сегодняшнему дню семей, мы можем выявить одну единственную и очень главную закономерность, которая по сути и кроется, причина ее кроется в том, что они очень долгое время скрывали эту информацию от всех окружающих. Потому что их дети живут среди тех, кто этой информацией не обладает. Их дочери, и сыновья женятся и выходят замуж за в семьи, которые этой информацией не обладают и получают все прелести жизни Иванов Родства непомнящих. То есть мы же среди людей живем, не друг с другом в каком-то обособленном обществе, как было там когда-то, дворяне только на дворяне, купцы только на купцах. У нас все касты вот так вот перемешались, мы среди людей живем. Если ты хочешь, чтобы эти люди вместе с тобой жили хорошо, если ты хочешь жить хорошо, обеспечь себе окружение, чтобы оно тоже жило хорошо. А если люди не обладают информацией о силе своего рода, если они не умеют ею пользоваться, то они живут одноразовую жизнь, думая, что до их рождения не было ничего, и после их смерти не будет ничего. И что их поступки. Если бы религия их не ограничивала, вот так вот, заповедями, да, это делай, это не делай, то они бы просто, в принципе, в разно спустились, потому что смысла сохранять информацию, смысла совершать правильные действия нет вообще. Человек смотрит на окружающую реальность, в частности в этот в ящик, и что он видит в программе новостей, да, стандарт, из семи новостей шесть обязательно кровавые, одна более или менее так ничего. Делает он, правда, вывод неправильный о том, что беспредел в этом мире. Тут Что делай, что не делай, все едино. Зачем совершать правильные действия, зачем думать о последствиях своих поступков, когда мы живем в мире, в котором только нахрапом что-либо и можно сделать. Делает он такие выводы себе естественно, да? не задумываясь о последствиях. Потом он совершает поступки, не задумываясь о последствиях. В результате он портит себе карму. И не только себе, но и своим собственным детям, потому что вся информация о том, что сделал человек, ложится не только на его личную карму, но и на карму его рода. Карма это информация о том, какие предпосылки были к ситуации и как то из этой ситуации вышел с каким результатом. Если ты трижды повторил один и тот же алгоритм, он становится для тебя судьбоносным, доминирующим в этой жизни. И в четвертый раз, если необходимо будет быстро принять решение, ты обязательно поступишь так, как прописано. Если у человека, у маленького человека, который только пришел в этот мир, еще, например, нет личного опыта, но ему нужно ориентироваться в этом окружающем мире, его подсознание будет обращаться к единственно сильной информационной структуре, которая присутствует в нем, это его кровь а через кровь он неизбежно заберется в эгрегор рода. И какую же информацию он оттуда возьмет? Только ту, которую наработали его предки, только ту, которая лежит на поверхности. Только та, которая есть. И, соответственно, никакой другой судьбы, кроме прописанной в роду, у него просто быть не может пока у меня начнет нарабатывать себе личный индивидуальный опыт. Но чтобы вырваться из кармической предрасположенности, поступать не так, как принято в роду, а несколько иначе, человек должен совершить над собой большое усилие, на которое очень мало кто способен. Потому что люди, как я вам уже сказала, чуть ранее инерционны. Они предпочитают жить по Старинки по какому-то прописанному в их сознании алгоритму, желательно энергосберегающему, желательно не очень затратному. Поэтому подсознание из всего объема информации выберет лишь то, которое требует минимум энергетических вложений, потому что это его функция, сберегать жизнь своего владельца и энергию его. Он выберет самый энергозатратный алгоритм, а самый энергозатратный это тот, который лежит на поверхности на которые не надо тратить много сил, а как правило, он не самый лучший, как правило, он не самый эффективный для самого человека. Таким образом вырваться из родовой предрасположенности могут только лишь единицы. Но тем не менее, если человек знает структуру своего рода, если он знает, как род Формировался, как он организовывался и по каким законам он существует, у него всегда есть шанс изменить эту предопределенность. В конечном итоге организовать новый эгрегор рода, если старый перескратил выполнять свои функции. Но для, того, для этого нам нужно с вами разобраться в самой этой структуре. Итак, давайте запомним основной момент. Эгрегор это информационная структура, которая объединяет людей по какому-то признаку. Выборка. Вот на уровне рода и семьи это семейные, родовые и кровные связи. В эгрегор рода входят не только кровники, но и родичи, жены, мужья, свахи и так далее. При этом при формировании эгрегора рода существует правило, доминантное правило, очень важное правило, что основное право подчинения одного рода другим, стоит за мужской веткой, а не за женской, то есть принцип патриархата. Женщина выходит за муж. И если род мужа слабее рода жены, например, такое бывает, то она все равно уходит в его род. Правило на Руси было древнейшее, неизменяемое, за идущая рабой становится. А вот наоборот, наоборот, то есть женщина из слабого рода, выходя замуж, из мужчины сильного рода моментально подтягивается до его уровня по тому же самому принципу. То есть вот это вот правило патриархата, оно всегда неизменяемо. Мы живем в таком обществе, оно так запрограммировано. Поэтому помните, дамы, да, выходя замуж, вы не остаетесь в своем роду. Исключения, составляют, исключения бывают очень редко, и я вам их обозначу немножечко попозже. Но при этом, при всем, несмотря на то, что род существует по патриархальным правилам, источником и центром управления полетами этой структуры является не мужчина, а является женщина. Имя этой женщины Регина Рода. Регина в переводе с латыни означает царица или королева. Когда-то давно это была просто самая знающая, самая мудрая, самая ведающая женщина. Ведовство ее заключалось прежде всего в абсолютном понимании психологических и личностных качеств каждого родича, потому что семья, они как правило все кучковались на одном пространстве и была возможность изучить этого детеныша, который в ней народился буквально с пеленок. Да, они не рассыпались по земле, чтобы невозможно было собрать о них сведения. Во-вторых, она не должна была иметь каких-то личных предпочтений одного человека к другому. То есть что родной сын, что родной племянник должны быть для нее с точки зрения главы рода абсолютно равнозначны. С позиции, какую пользу они приносят роду. И если получалось так, что племянник был более талантлив, более интересен, более жизнеспособен, чем сын, то она должна была, не задумываясь, отдать силу, отдать некие потоки, некие ресурсы, принадлежащие роду, не родному сыну, а родному племяннику. И для этого, конечно, такую женщину ее специально воспитывали именно в таком качестве, чтобы ее материнская не возобладала, например, над ее, на ее вот этой вот руководящей управляющей функцией. Почему именно женщина, почему не именно не мужчина? Дело в том, что сама природа женская она устроена таким образом, что женщина занимается приемом всего энергии, информации, да, всего, чего ей принесет мужчина, начиная от мамонта, заканчивая правами. Дальше ее задача распределить это все в горизонтали, распределить правильно для своего рода. При этом, при всем, женщина, которая выполняет функцию Регины, она прекрасно знает о том, что род существует для одной единственной цели, выжить. У него нет другой цели. А вот механизмы достижения этой цели могут быть совершенно различными. Это либо экспансия себя в мир, то есть завоевание территорий, либо большое количество детей, которые обязательно должны быть в роду, да? либо развитие каких-то личностных качеств. У членов рода, да, например, развитие воинской доблости, например, развитие воинской дисциплины и так далее. То есть методы могут быть совершенно любые, но все они посвящены одному единственному мотиву. Род должен выжить во что бы то ни стало. Именно поэтому во все времена, даже когда шло великое переселение народа, да, вот идет обоз, этот обоз он был трехслойным, внутри женщины и дети. Первый слой воинов, Второй слой воинов, третий слой воинов, то есть они тройным кольцом защищали самое ценное, что у них есть. Потому что убить воина, мужчину, да запросто, они даже, вы даже до сих пор живете меньше, чем женщины, по статистике. Да, вот так уж, Потому что жизнь у вас такая стрессоустойчивая. Стресс, стрессо да. Женщина должна иметь больше стрессоустойчивый фактор. Почему? Потому что ей рожать, ей носить, ей воспитывать. Соответственно, что такое воспитание? Это передача знаний, это передача навыков. Чтобы эти навыки передать, их надо сохранить, их надо приумножить. Поэтому все качества и физические, и психические у женщины должны быть устроены таким образом, чтобы она максимально могла эту информацию в себе сберечь, не разбазарить. При этом при всем она сама не может ею пользоваться, вот что парадоксально. Она может ее только передать мужчине. Женщина сама не по природе, по своей, не может пользоваться потоком сил, не может пользоваться потоком сил, право на власть, не может, не может пользоваться правом на деньги, на поток. Это все достояние мужчины. Мужчины добывают из этого мира ресурс, но передать информацию о том, как добыть из этого мира ресурс правильный, максимально эффективный для рода, этим как раз и занималась женщина, воспитывая детей, развивая в них какие-то определенные качества, да, правильно полоская мозги своему мужу, да, ну то есть ну, занимаясь обычной женской работой. При этом при всем основную функцию выполнял именно он но если с мужчиной что-то случалось, войны постоянно, голод постоянно, прочие катаклизмы постоянно, информация не должна была пропасть, значит она должна была храниться в неком резервуаре, в неком источнике, который не должен был иссякнуть никогда. И вот каждая женщина, по сути, потенциально в своем сознании эту информацию хранит. Эта информация очень проста: как добыть ресурс из мира. Но только лишь Передав ее мужчине, эту информацию, это право, право на потоки сил, право на добычу ресурса из этого мира могло быть воплощено в жизнь. Сейчас ситуация, безусловно, изменилась, потому что сейчас уже женщин в чистом виде, в стопроцентной форме уже не существует. Почти. Да? Все мы несем в себя функции и мужчины и женщины, поэтому наше сознание мутировало, это естественная мутация под влиянием жизненных обстоятельств, поэтому мы прекрасно умеем добывать не только хранить в себе информацию, но и добывать потоки сил. Единственное, что мы еще пока не умеем, это рожать детей без мужчин, да? но если так дело пойдет, я думаю, что это дело не Ну ладно, Это юмор. Вернемся все-таки к Регине Рода. Регина Рода это женщина, которая в настоящий момент тоже существует в любом роду. Просто в отличие от древних форм и функций Регины Рода, сейчас это не самая умная, а просто самая старшая женщина в роду. Род не может оставить род себя без управления, без центра вот этого вот управления. Но поскольку специальных, специальные ритуалы по передаче прав новой Регине уже никто не помнит, Саморегуляция рода для того, чтобы выжить, она выбирает Регины, не самую умную, а просто самую старшую. И право это переходит по, по старшинству, по женской линии. Поэтому сразу как бы забегая вперед к вашему заданию для решения вопросов темы рода, это первое, что вы должны сделать из всех своих многочисленного или не очень количества родищей, вычислить эту женщину, которая является региной вашего рода. По каким особенностям ее можно вычислить? Во-первых, как правило, эта женщина очень властная. Причем она может даже, ну, скажем так, не проявлять себя да, как, как властная. Но нет-нет, да проскочить. Вот у нее там вот свое понимание всего происходящего есть, и она сцепит зубы, да, и, и все равно свое давит что-то там. Это первое. Второе, все члены рода, все члены семьи совершенно неосознанно возможно, но обязательно будут с ней считаться. То есть ну вот, любое принятие решения всегда мелькнет как инфлюзель, а как там баба Маша подумает. Да? Вот главное, чтобы она не узнала, потому что потом грехами оберешься. Почему? Не считаться с ней невозможно. То есть чисто подсознательно каждый человек считывает ее право на власть, то есть право на власть над тобой. И немножечко, конечно, побаивается. А третья характеристика. Если возникает какой-то семейный праздник или какое-то торжество, ни у кого даже в мыслях не будет, куда поедем. Туда, конечно, а куда еще? В ее дом. Потому что там находится центр. Четвертое качество, четвертая характеристика Регины. Ее слова имеют магическую силу. Причем в народе таких женщин обычно называют поганый язык. То есть в смысле как скажут, так и будет. Вот пожелала она кому-нибудь из родичей чего-нибудь хорошего. И глядишь, у него сразу все как-то пошло. А в сердцах сказала, вот там сыну с невесткой не повезло такая, понимаешь ли? Не прибрать, не помыть, не детей воспитать. Да, и через некоторое время сын приходит и говорит, мы разводимся. Все. То есть ее слова имеют магическую силу. В принципе, характеристик достаточно, чтобы ее вычислить. Может быть... Этой женщиной являетесь вы сами. Если вы это понимаете, тогда вы должны понимать еще другое. На вас лежит огромнейшая ответственность, потому что Регина рода по уму никогда не может себе позволить личное отношение к родичу. Она должна смотреть на всех родичей, к сожалению, не как на, на людей, а как на членов сообщества. И только от правильного их поведения зависит, выживет это самое сообщество или не как директор предприятия, хорошего предприятия, который распределяет функции между своими сотрудниками, несообразно вот мне его рожа нравится или не нравится, многие у нее длинные или короткие, да? а сообразно их деловым качеством, согласно их профессиональным качествам, и требует с каждого не столько, сколько ему хочется, а сколько человек реально может ему дать. Вот точно так же ведет себя Регина, потому что она глава глава предприятия, этого огромнейшего монстра, который называется род, И связывает всех, хочешь ты или не хочешь, линиями крови, узами крови. Обязательно. Поэтому Регина никогда себе не может позволить личного отношения, не имеет права. Если она это делает, она ставит под угрозу всех. При этом, при всем род может исключить, например, нерадивую Регину, он может исключить, то есть убирание ее с физического плана, да, может исключить нерадивую Регину, но, как правило, он это не делает. Почему? Потому что вообще эту функцию мало кто может выполнять. Ведь вдумайтесь, ведь это на самом деле страшно, быть сторожем при чужом складе, вечно голодным. Она владеет всеми потоками силы рода, но ни одним из них она не может его использовать для себя. Только для кого-то. То есть через нее гонится огромнейший потенциал. Она это понимает и не имеет права его использовать для, лично для своих нужд. Сторож при чужом складе. Поэтому, конечно, с одной стороны она... Королева, вы ну, знаете, это вот как матка в пчелиной семье. Ее все берегут, но она сама абсолютно недвижима. Видели когда-нибудь? Матку в, чили, в пчелиной семье, даже по телевизору, ну, посмотрите в интернете. Жуткое на самом деле зрелище, это вот такая вот ожелевшая совершенно структура, пчело это даже не назовешь, которая двинуться не может, которая занимается тем, что ее оплодотворяют, она сносит эти.. Ее оплодотворяют, она сносит, она сносит, ее кормит, она жреет. Но от нее зависит все. Вот Регина Рода фактически выполняет ту же самую функцию. В нее входит огромнейшая мощь, и она по сути понимает эту мощь. Иногда у нее просто она с ума сходит, ну, бывает такое, вот с ума сходит просто от собственного всевластия. При этом на чисто подсознательном уровне она разум-то это не понимает она сходит с ума от собственного всевластия, начинает творить Бог знает что, понимая, что при этом при всем она сама уровню своих амбиций, как бы ее реальность не соответствует, а амбиции там угуго зашкаливают. При этом при всем, когда умирает одна Регина, на ее место в течение 40 дней не позднее должна прийти следующая. Род без главы оставаться не может. Здесь тоже правило существует, если Регина не передает свои права специально какому-то специально обученному ребенку, девочке, то род перераспределяет эту функцию сам. И как правило, это становится следующее по старшинству женщина, желательно из этой же самой ветки. Это либо сестра, либо ее дочь. При отсутствии дочери и сестры может быть невестка. Поэтому право Регины рода может передаваться и не по крови. Это в том случае, если роду не из чего выбрать. При этом при всем роду очень, как правило, роду мощному с хорошими потоками сил очень не нравится, когда Регида обладает своей семьей, то есть ну, когда она замужем за мужчиной из какого-то другого рода. Поэтому, если вдруг получается, что происходит смена власти, с этой женщиной тоже что-то что -то начинает происходить. Кстати, это еще один. Показатель. Именно в этот момент она либо разводится со своим мужем, либо он внезапно трагически умирает. Дети от нее могут отвернуться, если они принадлежат к роду мужа, то есть что-то такое начинает происходить. Ее просто как будто насильно вынимают из старого рода, из рода, например, мужа, и вводят в свой. И такие случаи сплошь и рядом. И, возможно, вы вспомните их и на своем, на своей родовой истории, как это все происходило. А если есть из кого выбрать, то, конечно, урод на такие действия не пойдет. Смерть это достаточно необратимый процесс, чтобы потом. Не сожалейте о происходящем, То есть это уже назад не отыграешь. Вот. Поэтому, конечно, стараются выбирать из живущих и свободных. То есть это следующее поколение девочек да, или в крайнем случае невестка, которая пришла в этот род, обладает достаточно высокой бытийной массой. То есть это девочка с хорошим потенциалом, с высокими амбициями, достаточно властная, ну и желательно достаточно умная, ну и, конечно, абсолютно принадлежащая роду. Итак, регина рода ⁇ это центр и ядро. Она обладает информацией, какими ресурсами, какие ресурсы накопил род за все время своего существования, на какие потоки сил он имеет право, а на какие не имеет, и как эти потоки сил следует перераспределять. Это все информация, это просто информационная структура, программа. Но эта программа должна в чем-то проявляться. То есть должна энергия. И эту энергию дают остальные члены рода. Чем более род, чем многочисленный род, тем сильнее могут проявиться права в этом роду. Поэтому большое количество детей всегда приветствовалось. И на Руси в том числе. И тем не менее, потоки силы распределяются в роду совсем неравномерно. А тоже по определенному закону и алгоритму. А именно... В первую очередь потоки сил получат те, кто находится ближе всего к Регине. Это люди, которые составляют тело, тело рода. А родичи, как правило, достаточно крепкие в здоровье способные и имеющие детей, потому что основная задача рода, напоминаю, выжить, а выжить мы только можем только за счет прироста населения, то есть членов рода. Эти люди, которые входят в тело рода, как правило, никакими выдающимися способностями и талантами не обладают, то есть их уровень сознания невысок, их качество личности достаточное для того, чтобы иметь хорошую, крепкую семью и не разводиться. Быть достаточно успешными в социальном мире, но не выдающимися. То есть это не гении, не таланты, которых штормит по жизни вот так, да, которые нигде себе места найти не могут. Это очень стабильные люди. И, как правило, очень везучие, очень удачливые. То есть, если где другой споткнется, да, этот обязательно обойдет. Их самый основной... Принцип это семейные ценности, очень важно. Если у них возникает в голове другой принцип, например, они начинают государству или религии отдавать больше сил, чем семье, то род может их исключить из тела, временно, конечно, потому что слишком много в них вложено. Почему? Потому что приоритеты в жизни тех людей, которые входят в тело рода, Должны быть очень четко определены, род не будет вкладывать ресурс в тех, в ком он не уверен, не будет и не должен. Значит, амбиции этих людей должны быть немножечко ограничены, они, их не должно рвать наверх, они не должны бежать, покорять мир. Они не должны хотеть становиться большими начальниками, то есть их могут назначить большими начальниками, но хотеть они этого не должны. Разница, понимаете? Хорошо. Таким образом, в теле рода это самые крепкие родичи, самые устойчивые, самые лучше всего стоящие на ногах. Потому и называется тело. Тело как сила. Именно они нарабатывают основные алгоритмы выживаемости. Алгоритм выживаемости это тот самый, который не уйдет из рода ни при каких обстоятельствах. А не уйдет он из рода только в том случае, если у членов, входящих в тело рода, будет достаточно стабильное сознание. А стабильное сознание это что? отсутствие лишних амбиций, понятно объясни. Те же, кто не попадает под эту категорию, кто сильно психически, скажем так, неустойчив или психологически неустойчив, у кого много амбиций по жизни, у кого много талантов и которые очень сильно желают их проявить, в тело рода никогда не войдут. Почему? Потому что для рода они достаточно опасны, хотя и безусловно привлекательны. Они могут в род привлечь дополнительные права. Они могут одномоментно, это знаете, как в казино ставка на, на, на зеро. Можно выиграть все, а можно все проиграть. Вот а, здесь курочка по зернышку клюет, А все риски несут в себе люди, которые окружают их. И входит в прослойку, которая называется живое пространство рода. Там как раз располагаются те самые амбициозные, которым много хочется, но которые много рискуют. И что касается распределения сил, то от Регины рода, от ядра его основные потоки сил, основные права будут распределены не между людьми, находящимися в живом пространстве, между теми, кто находится в теле, потому что они стабильны. Потому что род на них может опереться, он может быть в них уверен. Тем же, кто находится в живом пространстве, много не дадут. Они получат, знаете, так, на рассаду. Но при этом, при всем с них много и не спросится. Получится у тебя, ну вот тебе на первичный выигрыш, проигрыш, играть в этом мире. Получится, молодец, мы все за тебя будем очень сильно радоваться. Но не получится, значит, род не пострадает. Поэтому в живом пространстве находятся, как правило, самые неустойчивые психологически с точки зрения рода, но самые талантливые, самые интересные и самые свободные. Потому что если родичам, которые находятся в теле рода, род свободы не даст, ограничит, обрежет, ее, чисто амбиции обрежет, мотивы правильные укоренит, то Тех, кто находится в живом пространстве, он трогать не будет. А как раз наоборот, он будет максимально подогревать их амбиции. Он будет развивать в них таланты. Но при этом, при всем, ни грамма не даст, чтобы эти таланты каким-то образом предъявить, укрепить в этот мир. Сам-сам-сам-сам-сам-сам-сам. Все сам. сам, сам, сам, сам, сам, сам. Все сам. сам. И тому есть, логика. тому есть логика. Ребята из живого пространства очень сильно рискуют. Невозможно пустить их вот сюда, в кубышку, потому что есть шанс, что они проиграют все. Вообще все. Они могут все выиграть. Но поверьте, проигрывают чаще чем выигрывают. Поэтому, конечно, их надо по -по постелить. Только то, что осталось от тех, кто в теле находится. Но это не конечное пространство рода. Есть еще одна прослойка, которая которая обхватывает все остальные, это как щит, как корка, как кожа на теле. Называется это мертвое пространство рода. Туда из потока сил не доходит вообще ничего. Там собираются все изгои семьи, которыми семья как щитом прикроется, если что. Если есть в семье генетические заболевания, то они свалятся на тех, кто находится в мертвом пространстве. Если есть в семье родовое проклятие, например, да, или какие-то плохие родовые кармические предпосылки, их будут хлебать только те, которые находятся вот здесь, вот, в мертвом пространстве. Да, Регина рода обезопасит от этой информации тех, кто находится в теле рода и отчасти в живом пространстве. Обезопасит. Но кто-то же должен выполнять эту функцию, если программа в роду относительно например, проклятия рода есть и эта печать с него не снята, она может быть снята там через 7-10, а может быть даже и 40 поколений, в зависимости от степени тяжести преступления. Кто-то же ее должен волочить и поэтому сделано такое, такое перераспределение, чтобы не все по чуть-чуть, Волокли, а только те, кто Региной рода определен в изгое. Возвращаясь к древним временам, сюда попадали, как правило, самые никчемы, которые роду вообще ничего принести не могут. Это юродивые, физически больные люди, недоумки с детства женщины по большей части, потому что женщины ценились не очень. А сейчас это все, кто имеет очень несчастливую судьбу. Причем несчастливую судьбу именно с точки зрения человеческой, да, вот семейной жизни. То есть это невозможность родить детей, это невозможность выйти замуж, это женские гинекологические заболевания, которые после Чернобыля так активно начали распространяться. Жизни. А, все, кто падок на наркотики, проституция, вот это все здесь, в мертвом пространстве, всех туда с точки зрения рода. Но опять же решающее слово не за эгрегориальной структурой, а за Региной. Вот понимаете парадокс? Род зависит от одной единственной женщины, от ее разума и влияния на всех. Хорошо, если повезло роду с Региной, хорошо, если вам повезло с вашей Региной, если она нормальная, вменяемая, да, здравомыслящая тетка. А если нет? Как часто мне приходилось сталкиваться с Регинами, которые только по своим личным предпочтениям этому дать, а этому не дать, рушили всю систему, разбазаривали все. Все, все наработанное пращурами. И смотрите, христианская логика-то какая. да Петька-то он торгаш, он и так прорвется. Что ему будет? -то? Зачем ему помогать? А вот Ленечка несчастный, вот он несчастный. Вот ему прям с детства не повезло. Как его из люльки башкой вниз уронили, так вот и начало везти. Знаете? А этот Ленечка, он действительно ну ни к чему, ни к чему. Мало того, что он и наркотиками балуется, и до женского пола, неустойчив, да, так еще и краев, что называется, не видит. Ему что все проиграть, что все отдать, приблизительно одно и то же. А вместе с ресурсом, да, вместе с потоком, вместе даже с теми же деньгами, вместе с имуществом уходит и права на это имущество. Парадокс, правда? Ваш пращур когда-то собирал-собирал все эти права, да, основатель вашего рода. Добывал, завоевывал, может, умер с мечом в руках исключительно для того, чтобы вы получили эти права в неразрывном, неразбросанном виде. И тут появляется какой-нибудь дядя Вася, которого Регина очень любит, потому что он пьяница, ему очень не повезло, и все идет прахом. Как же уходит сила из рода? На самом деле причин очень немного. Очень немного. И о них я вам расскажу после перерыва. Давайте немножко вы чуть-чуть шкопнете, -чуть чаю и стали. Нет? Не ну, ладно. Хорошо, тогда продолжим. У нас с вами осталась интереснейшая тема, куда уходят силы из рода. Вообще на тему рода говорить можно, конечно, долго, потому что каждый случай уникален. Если разбирать каждую историю, это в принципе мы с вами. Такие алгоритмы, такие, на таких показательных примерах много чего можем увидеть, много чего можем проанализировать, да? но есть все-таки общие моменты. Вот. Помните главные вещи. Да? То -то история вашего рода, она конечно уникальна, но она алгоритмизируется под общую задачу. Роды не могут набирать большую силу, потому что это угроза будет для всей системы. Поэтому система будет делать все возможное чтобы ваши роды и семьи находились, скажем так, в не очень, сильном, не очень сильном виде, не очень сильной форме. Они заинтересованы в этом по многим причинам. Прежде всего, потому что генетическая информация, она очень-очень сильна. И если у вас получится, например, достать информацию старых ваших пращуров да, и восстановить то, что называется в магии сплошная родовая память, Силу вашу будет уже не остановить. это уже не, не обрезается только вплоть до уничтожения самого носителя этой информации. А, Во-вторых, правом на постоянную, на сплошную родовую память в этом мире имеют право только члены королевской династии. То есть это тоже так записано в этом мире. Все остальные права такого не имеют. Поэтому в сознание человека, естественно, включается некий ступор, некий алгоритм, который не позволяет ему помнить о своих пращурах. Если эта информация, ну скажем так, если память о своих предках становится уж больно могуча в сознании людей, то устраивается такая штука под названием социальная революция. Да, вот революция семнадцатого года она как раз именно этим и знаменовалась, чтобы все забыли свои корни, чтобы перемешались со словами. А, а еще для того, чтобы произошло правильное перераспределение прав молодой советской республики. Ребята, которые устраивали нам этот переворот, шли не на обу. Поверьте, у них были очень хорошие консультанты, специалисты в оккультном знании и как распределяются права в этом мире, они знали превосходно, потому что это были ребята-каббалисты. А каббалисты этим занимаются очень-очень много веков, а то и тысячи лет. И они прекрасно знают, что все права фиксируются в человеке на уровне крови, на уровне родов и семей. А еще они прекрасно знали, что право можно отдать только добровольно, его нельзя взять силой. Значит, надо было подвести ситуацию так, чтобы человек сам добровольно отдавал эти права. Что и делали после Великой Октябрьской, Великой Октябрьской революции. Когда. С февраля. Нет, это, это произошло после Октябрьского переворота. Потому что февраль, февральская революция от она. Отречение от, отречение от престола было царя. Да. Да. И был. то, когда он отрекся от престола в марте. В марте 17-го. После, пере... после, после февральского. Он передал свои права кому? Временному правительству. Временному правительству. Временное правительство что? Отреклось. Отреклось. Временное правительство должно было хранить эти права, пока не возник новый наследник. Вообще договор изначально был такой. Вот. А временное правительство, скажем так, свои функции не выполнило. То есть вообще изначально эти права должен быть, он отрекался в пользу своего сына Алексея. Но поскольку тот был немощный, должен был регентом быть назначен его дядя Михаил. Вот Михаил всех послал и улетел подальше. Вы да, же знаете, образовалась временное правительство, она вообще очень мутная история, хочу вам сказать, с этой передачей прав. Но мы говорим не столько о царской власти, потому что сначала их убили, Вернее, сначала он отрекся от престола, а потом их убили, то есть их убили уже в отсутствие всех прав. Да, вот Если бы он, их убивали бы как царскую фамилию со всеми правами, то тогда бы они не потеряли это право. А мы говорим сейчас о чем пониже, о себе. Когда наших прачунов гнали из благородных, там, например, черноземных земель Украины, в Сибирь и в Кавказ, и в Казахстан, кулаков раскулачивали, так сказать. Это уже после 18-го было. Гнали их как, действительно как зверей, как животных. И своим губителям, потому что гнали с семьями, с детьми, с малыми, как посадили на телеге, так и погнали. И своим губителям они говорили одну единственную фразу. Забери все, жить дай. Это было сакральное, ритуальное отречение от прав. Жить-то им, конечно, дали, не всем, конечно, но дали, но тем не менее они предложили эти права добровольно в обмен за жизнь, фактически открытая оферта, что и было, собственно говоря, сделано. Когда приходил человек дворянского происхождения устраиваться на работу уже в 20-е годы, во время НЭПа, вместо своей фамилии, которую знали, да, он называл какую-нибудь другую. Таким образом, отрекаясь добровольно от своего сословия, он думал, что это ничего не значит, а это значило очень многое. Он себя обнулял в этом мире фактически полностью. Он себя обнулял. Он свои права отдавал молодой Советской Республике добровольно. Все права можно отдать, только добровольно. Как герой войны добровольно отдавал свои права на право идти в очередь. Только добровольно. Таким образом, путем угроз, шантажа и прочих очень действенных вещей перемешались сословия, да, обнулились в права у тех, кто составлял костяк, элиту интеллектуальную, финансовую, аристократическую элиту нашей страны. Для чего? Для того, чтобы в общую структуру молодой советской республики, которая на тот момент была совершенно бесправной, эти потоки сил начали стекаться. Когда в ядро они стеклись и достигли своего необходимого для выживаемости максимума, они нормально перераспределились на других ребят, которые стояли в это время в верхушке партийной власти. И они пошли двигать свои династии. То есть права они берутся ниоткуда. Запомнили это. И в свое время вы когда-то точно так же, ваши предки потеряли эти права. Каким образом еще теряются права? Через получение... То, что в магии называется кайновой печать, то есть печать проклятия. Такая печать ставится на человека и на родичей, если это имеет ко всему роду, при совершении тяжелейших преступлений, непрощаемых в этом мире ни одной структурой, ни одним богом, ни одной системой. Это убийство носителя королевской крови, царственной фамилии. Второе убийство священнослужителя, точно так же каралась, да, и а, м -м, кражи чужой земли. земли. Вот, а, это три преступления, которые, которым, собственно говоря, не было прощения. А, таким образом, но, а, м -м, за такое преступление обычно все, в зависимости от степени тяжести и облегчающих обстоятельств карались все члены рода, начиная от одного до заканчивая семью поколений. То есть эта печать которая ставится народ, да, она временно блокировала права, то есть представительство этих людей скажем так на определенном социальном уровне то есть она опускала их на уровень ниже касты да, и не позволяла им подняться, то есть как бы блокировала их на определенном уровне и эта блокировка снималась просто вот с каждым поколением чуть чуть чуть чуть чуть чуть чуть чуть чуть чуть приподнимались. Какие последствия были этой блокировки? Например, невозможность заработать деньги. Как правило, это на здоровье и на денежный поток влияло. Да? То есть вроде бы все есть, потенциал есть, руки ноги есть, нормально все здоровье есть. Начинаем зарабатывать и идут какие-то катастрофические потери. То амбар сгорел, то корова сдохла, то еще что-нибудь. Да? То есть невозможность заработать, невозможность приобрести материальный ресурс. С каждым поколением это все выправлялось, выправлялось, выправлялось. Например, Совершение преступления, связанное с убийством и нарушением чужих прав. Да, я вам говорила, что например, права можно отдать только добровольно. А если права забираются силой, то мощно сказанное по определенной форме заклятие наказание того, у кого права забрали, может, мог вполне лечь проклятие в народ обидчика, причем не только на не самого, но и на его род. Например, изнасилование отбор чужого имущества, да? уничтожение чужого имущества. То есть в каждом роду хоть одна ведьма да есть. Да? И, и хорошо спину сказать так от души пожелать, так это, ж, это не надо нас доводить только до белого коления, а то У каждый из нас может. То есть вполне вероятно, что при наличии такого преступления да, могло лечь печатью, могло лечь клейму на, одно, на одного из членов вашего рода, но, как правило, это определенная ветка, то есть если проклятие рода за, за преступление, о которых я вам говорила выше, карается весь род, то здесь, как правило, будет караться определенная ветка. Например, если речь идет о мужском преступлении, да, изнасилование, там, отбор имущества, то карается именно мужская ветка вашего рода. Как это проявляется? Мужчины в роду становятся абсолютными никчемами, то есть мы ну, ни на что не способны. Ну вообще, вот, не украсть, не покараулить. Ну ничего не могут. Вообще. При этом при всем род компенсационно начинает воспитывать своих женщин, как я и лошадь, я и бык, я и баба и мужик. Женщины обычно в таких семьях обладают всеми качествами мужчин. То есть они могут и заработать, и отвоевать. И отпахать, и, и силы у них много, да, они приобретают качество мускулинности, до компенсации они теряют свои женские качества. То есть в личной жизни им, безусловно, не везет таким женщинам. Им очень трудно выйти замуж, им очень трудно добиться каких-то эффектов да, для себя лично в личной жизни, но при этом, при всем они всегда социально успешны, и, как правило, у них всегда есть деньги. И достаточно крепкое здоровье, плюс-минус три слона. Ерунда, да, но достаточно крепкое здоровье. Если речь идет о женщине, например, она увела чужого мужа, то есть опять-таки покрашен да, на чужое, то тогда проклинается женская ветка в этой ситуации. Может быть проклята, опять же при наличии, скажем так, языкастой проклинающей. Тогда будет проклинаться женская ветка, то есть это будет выражаться в гинекологических заболеваниях обязательно, в невозможности родить детей, невозможности удержать свою семью. То есть создать создадут, а вот удержать мужа не смогут. И как правило это тоже проклятие длится в течение от одного до семи поколений, если таковое было. То есть смотрите, любой наш поступок, это я все к чему веду. Любой наш поступок всегда имеет эффекты. И даже если мы думаем, что этих эффектов нет, они все равно проявятся и в нашей жизни, и в наших детей. Поэтому надо очень серьезно думать. Прежде всего, что ты делаешь? На женщине лежит огромнейшая ответственность. А ошибкой было бы думать, что от женщины мало чего зависит. От женщины зависит очень много. Прежде всего, это сохранение родовой информации. А как родовую информацию можно сохранить? Прежде всего не разбазаривая ее. А когда женщина по пять раз выходит замуж, непонятно кому она отдает эту информацию, всем по чуть-чуть и -чуть, никому, или всем вообще, да, она, эта информация перестает иметь ценность, сила из рода уходит. Если она не в состоянии удержать свою семью, то есть сделать таким образом, чтобы ее дети не страдали от отсутствия отца, это ее вина, женщина, не надо пинать на обстоятельства. Да, вы можете сказать совершенно логично, что вас так научили, вернее, что вас так не научили, да, что вы просто не умеете, что у вас были мама, папа, которые подавали вам свои дурные примеры. Все правильно, все правильно. Но, поверьте, ситуацию это не изменит. Поэтому, если сами вы совершили такую ошибку в своей жизни, детей своих, по крайней мере, научить, девочек в частности, да, о том, какую задачу они должны выполнять в этом мире, если они не хотят получить те же самые катаклизмы. При этом при всем у человека по-прежнему остается свободная воля. Если женщина понимает, что да, у нее вот в жизни уже все случилось, ну все, назад не отыграешь, уже не отмотаешь, да, жить как-то надо. У нее не остается никакого другого варианта, как, что называется, ложиться под более серьезный эгрегор. Либо выходить замуж вторично за мужчину с очень серьезным родом, с очень крепким родом, либо понимая, да, уже стерло, ну, вы видите, что роды и семьи находятся внизу, а вверху огромнейшее количество систем, которые имеют в нашем мире силу значительно большую. И поверьте, государственный служащий себе эту карму родовую аннулирует достаточно быстро. А что касается в плане отсутствия финансов да, и всего такого прочего. Да, возможно, женщина не решит свои вопросы с личной жизнью, но с социальной жизнью она себе вопросы решит. И эволюция ее жизни, эволюция ее сознания и ее успешность в этой жизни просто будет набирать другие права. Право на власть, право на знание, что не менее ценно в нашем будущем мире, чем право на любовь, право на детей. Раз такая ситуация получилась, не надо лить слезы, надо делать правильные выводы. То есть смотреть на структуру, которая находится выше и зарабатывать себе права там. И другого способа, поверьте, нету, если вы понимаете, что ваш ротор рваный. Его уже не восстановить, что Регина дура, но ну, не повезло. Да, что э, такие кармические ситуации тянутся, от которых я у бабушки спрашиваю, она на меня руками машет, так стись, лучше не думать об этом вообще, не вспоминать. Понятно, что-то наворотили, дорогие пращура, что-то там такое накосячили, что уже. Даже говорить они на эту тему не могут, не то, что другое. Значит, назад уже не отыграешь, обратно не вернешь. Жить надо сегодня, и сегодня надо выживать по сути. Да? Значит, варианта два. Это уходить под более серьезный род, причем эта функция, форма доступна только женщинам, поверьте. Мужчина не может без специального ритуала уйти под женский род. Не может. Для этого Регина рода должна взять этого мужчину, да, провести определенные магические действия и сказать сакральную фразу ты наш и все. И тогда она вынет его некоторым образом, полностью или, по крайней мере, частично из того рода, которому он принадлежит. Но если род крепкий, он не отдаст. Другое дело, если рот рваный, оттуда, конечно, человека извлечь можно. Но ну, просто здесь нужны специфические знания, которыми нынешние регины не обладают. Поэтому мы этот вопрос даже, даже в принципе не рассматриваем. Женщинам проще, у женщин, то есть у мужчин остается только один выход. Идти наверх на государевую службу или в религию. Когда человек, в частности мужчины, мужчина, мужчина да, вот уходит в монашество в религию, тем самым он совершает одно очень интересное магическое действие. Во-первых, вы знаете, да, что уход в монашество это отказ от всех прав. Ну что, что значит отказ от всех прав? Он эти права передает куда? В церковь, куда он пришел. Причем передает не только права, но и все информационные кармические предпосылки, которые являются бедой для его рода. Таким образом он все это передает в церковь. церковь и религия очень серьезная структура, они съедят все. Им это ваша родовая карма, это на один кутний зуб. Они очень быстренько все это дело перемерят. Вместе с вашими правами, кстати, тоже. Тем не менее, человек обнуляется кармически, когда он уходит в монастырь. И там, в этом обнуленном состоянии, он начинает молиться как бы за всех своих родичей, обнуляя и их в том числе. Но для этого он должен совершить такую жертву обнулить себя и обнулить по правам и по обязательствам. Женщина делает то же самое, то есть отказываясь от всех своих прав, она ведь кармически все свои предпосылки передает в религию. Такая штука может произойти только с религией. В государстве так это не проходит, они права возьмут, новыми наделят. Но карму вашу, решат, вопросы с ней они решать не будут. А теперь, что касается замужества. Для женщины это самый простой вариант. на самом. Да, потому что подняться до государственного уровня, это надо, в общем-то, потрудиться, попахать. Замуж выйти проще. Значительно. Но тут есть одно но. Вы должны понимать, помните, правило очень важное. Идущее за мужа уходит в его род. Поэтому выбирайте, соответственно, род правильно. Не только по правам, не только по силе. Это, во-первых, как, как определить. Да, он должен быть большой, желательно, по количеству родичей. Между ними обязательно должны быть хорошие отношения, они не должны жить, как кошка с собакой. все. То есть не должно быть у них больших, крупных конфликтов. Это значит, что род стабильный, крепкий, эгрегор рода держит их хорошо, не дает им всем передраться за права. Видать, есть чего делить, да, и всем хватает. Но самое главное, у рода должна быть нормальная вменяемая Регина. Поэтому прежде, чем выйти замуж, поинтересуйтесь, кто Регина этого рода. Мамочки, которые будут выдавать замуж своих дочерей, это будет ваша задача. Ваша задача посмотреть на свою эту свадьбу, как это называется, свати, свати да? на и на ее родственников. Вполне вероятно, далеко ходить не придется, вот оно все будет близко и сделать так, чтобы они ее приняли как родную, просто как родную. Если вы уже были замужем и у вас есть ребенок. Ваша ситуация становится сложнее, потому что вопрос с вашим ребенком остается открытым. Наличие ребенка всегда надо рассматривать отдельно. Он может быть как в вашем роду, так и в роду мужа. Как определить? Регина рода мужа либо принимает вашего ребенка как своего, либо не принимает. То есть, например, это мама вашего бывшего мужа. Если она знает о существовании вашего мальчика, девочки, если она с ним общается, если она благоволит ему, это значит, что принимает. Если она знать не знает, кто он такой, ведать, не ведает, никогда в жизни не видела, значит никакого отношения ваш ребенок к этому роду формально не имеет, он принадлежит вашему роду. Тем, тем проще. Вне зависимости мальчика или девочки? Вне, Вне зависимости. В принципе, когда в семье ребенок рождается, он может либо, Совершенно верно, все зависит от того, первенство идет за родом отца. Но если Регина рода отца не принимает этого ребенка, то его обязан принять род матери. Правда, он никогда не пустит его дальше живого пространства, потому что на ребенке уже стоит клеймо, его не приняли в предыдущем роду, на которое он имеет право. Поэтому он будет живым или мертвым обязательно. То есть это не очень счастливая судьба у ребенка, если остается в роду матери. В принципе, да? Вот. Это вообще не очень счастливая судьба, если...